Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Вальхейм. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе, что же мне удалось построить и чего же мне удалось а, достичь в совершенно новом сезоне выживания по этой игре.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 Также я тебе продемонстрировал, как нужно валить босса Иктира и даже забрал с него ценный трофей, который у меня красуется вот здесь вот, да, на самом видном месте. Сегодня же я тебе постараюсь показать свою вторую базу, которую я уже наваял рядом с берлогой босса древнего. Ну и, конечно же, сейчас мы туда отправимся. Ну а прежде чем туда отправиться, давай мы с тобой сделаем... Какие-то обычные дела на этой базе Для начала мы соберем немножечко метку Он нам, конечно же, пригодится Эту базу я тоже буду использовать в качестве второстепенного источника каких-либо ресурсов Это, например, будут какие-нибудь посаженные здесь культуры Типа морковочки, может быть, свеклу буду сюда высаживать Когда найду ее на болотах также просто-напросто, чтобы перекантоваться, как говорится, перевести дух буду использовать, да, погреться возле костерка, сварить что-нибудь и так далее, но не более а, того. Дальнейший наш путь развития будет, конечно же, а, проходить уже на другой моей базе. Ну и пойдем, я тебе ее продемонстрирую. Так, что у нас тут в бочечке? А в бочечке у нас пусто. Погнали на следующую базу. Ну и добро пожаловать на мою вторую базу, на которой я теперь провожу большую часть своего Времени здесь в Вальхеме А все потому, что мы готовимся а, к нападению на второго босса а, древнего Вот здесь вот находится у меня база номер два и ее портал. Вот на таком вот островочке мы и расположились. Почему именно здесь? Да потому что здесь недалеко до босса древнего, на которого мы с тобой скорее всего сегодня и сходим. Поэтому смотрите, пожалуйста, видео до конца. Дальше будет только интересней плюс убийство древнего. Как ты видишь уже немало мне удалось здесь поднакидать. Все, конечно же, в деталях ты можешь посмотреть на моих стримах по игре Вальхейм. Там я в деталях произвожу постройку всего этого дела, добывая ресурсы, фармлю и много-много чего интересного делаю, что остается за кадром вне видосов по этой игре. Как ты уже видишь, я здесь организовал вот такое вот интересное помещение для моих порталов, которые ведут в различные э, точки. Из этого мы с тобой пришли. Этот портал ведет дальше к болотистой местности. А предназначение этого портала я пока еще не определил, поэтому мы его держим как резервный свободный портал для каких-нибудь э, определенных цели. Далее, что имеется у меня на этой моей новой базе. Конечно же, основное помещение, в которое мы попозже немножко сходим. Пока что давай я тебя продемонстрирую. А, как видишь, у меня головы троллей все украшают, все как положено. Да, троллей нам приходится убивать достаточно не в малых количествах, поэтому... Эти парни отгребают по черный от меня Так, здесь у меня, собственно говоря, расположился а, склад, куда мы собираем все найденные а, ресурсы Как видишь, здесь все у меня поделено Здесь трофеи золото, травы, а, кожа, глаза, смола, а, семена Ну и в этих ящиках у нас дополнительные всякие ресурсы, которые мы собираем и складируем в большом количество Типа разных ресурсов, которые я не могу определить каким-нибудь категориям. Типа всякий хлам здесь у нас находится. А, скорее всего, на следующей базе мы уже сделаем более детальный склад. С более прописанными а, пунктами, куда что складировать. Но для этой базы мне такого склада вполне достаточно. Как я уже и говорился в каком-то из моих видео. А, мое прохождение будет проистекать таким способом, что возле каждого босса я буду стараться сделать какой-нибудь мини-лагерь. Или же какой-нибудь домик для того, чтобы можно было перевести э, дух. Поэтому все в процессе, друг мой дорогой. Да, планов у нас огромное количество. Ну и переходим плавненько в мой огород, на котором бодренько, прям здесь, в прямом эфире, зреет, смотри, морковочка. Смотри, там одна штучка выросла, здесь одна штучка выросла, которую уже можно собрать, и все в таком духе. Но я этот огород буду убирать тогда, когда у меня созреет совершенно вся э, морковочка. Кстати, гайд по огородничеству и по фермерскому делу ты сможешь найти в плейлистах по Вальхейму. Специально для тебя в описании я уже оставил необходимую ссылочку. Спасибо тебе большое за просмотр, а мы, конечно же, продолжаем. Ну, идем дальше. Здесь у меня, собственно, склад с ресурсами. Здесь я храню лишнюю древесину, а также иногда складываю камешек. Это ровно то, что остается у меня, или что я распределяю для дальнейшей какой-то постройки, для дальнейших моих э, планов. Ну и пойдем, пройдем дальше. Я тебе все в деталях покажу. Здесь у меня прокачанная кузница 3 а, по-моему, даже 4 уровня. Да, друзья, 4 уровня кузницу мне уже удалось поставить на этой а, базе Я ее проапгрейдил кузнечными мехами Я ее проапгрейдил кузнечным охладителем И также у меня где-то в доме стоит, по-моему, наковальня Поэтому кузница уже 4 уровня И можно здесь хавать хорошую а, бронзовую броню Чем мы, наверное, скоро и займемся Далее у меня здесь столярка Или же слесарный верстачок На котором мы ты знаешь, что мы ремонтируем а, Ты знаешь, что мы создаем Здесь мы апгрейдим все, что сделано в основном из костей дерева, палок, камней и так далее Далее. Прокачал я с помощью вот такого вот Тесла, с помощью э, колоды для рубки дров. И здесь у меня имеется еще дубильный станок. Тоже, кстати говоря, зверстак у меня четвертого уровня. А это говорит о том, что я уже прокачал свою бронечку и обмундирование до четвертого уровня. Здесь, как ты видишь, уже у нас такой переплавочный-пережарочный отдел. Тут у меня стоит плавильня э, для металла. И здесь также есть э, печка специально для обжига древесины. Давай ее сразу же по максимуму загрузим вот таким вот образом чтобы она у нас уже перерабатывала уголек. Ведь уголька нам в ближайшем времени потребуется, ох, как много, когда мы начнем фармить железо. Да-да-да, несмотря на то, что это самое скучное занятие в этой игре, но скоро мы уже, можно сказать, мы уже к нему подошли, к этому этапу, а поэтому мы... Скоро займемся, нам нужно будет очень много угля. Ай да красотища-то какая! Вот за это я, друзья, я обожаю Вальхейм. У нас сейчас как раз офигеннейший просто закат. И на фоне этого заката моя, конечно же, Карви болтается, трепыхается на волнах. Ну, а тем временем у нас темнело. Самое время сейчас посетить мое скромное жилище. На самом деле, в постройку данного лагеря я угробил где-то, наверное, около трех-четырех э, часов, что мы видим сразу же при входе в мой дом. Здесь у нас стоит вот такая вот бродильная бочечка, в которой уже у нас сварилась какая-то вкуснейшая медовушка. Давай посмотрим, что же там у нас сварилось. А тут у нас, друзья, совершенно новые э, лечебные припарки. Очень полезная медовуха, которая будет нам добавлять аж 75 пунктов. Здоровье. Но такие большие бутылки нам сейчас не особо-то нужны. Нам хватает тех, которые на 50 пунктов. Но я это уже делаю с упором на будущее. Потому что нам придется идти в болото. А после придется идти в горный биом. Где уже как раз таки и потребуются нам бутылки вот этого большего э, качества. Ну что ж, вот оно мое скромное жилище. Как видишь, здесь все у нас приукрашено. Э, стоит куча факелов, которые не мешало бы заправить, наверное, смолой. Также у нас здесь имеется, как видишь, вот такая вот варочная. То есть мини-кухня. Здесь мы можем поджаривать мясо. Кстати говоря, давай мы сейчас этим и займемся. Возьмем 4 штучки. Мы мясо оленя. Да, собственно, пока я жарю мясо оленя, а из этого мяса поджаренного из мяса оленя я потом делаю сочное рагу из оленины. Вот так оно называется. И вот так вот оно у нас выглядит. Да, собственно, нам сейчас надо с готовкой с тобой как раз-таки и заняться. Что нам потребуется? Это черника, это малина, это вот такие вот грибочки. Также нам потребуется жареное. Оленина, морковка И еще что нам потребуется Наверное мы возьмем хвосты Никса. Вот друзья, оленина у нас готова Легко и просто вот так мы ее подбираем Подходим просто вот сюда к краешку И подбираем все это а, Дело, замечательно, ну и теперь все ингредиенты, как мы видим, у меня есть Нам нужно сделать рагу из оленины Как минимум 4 штучки Это точно Как ты видишь, я питаюсь уже не самой бомжатской едой У меня уже, как видишь, морковный супешник Королевский джем Но вот на королевский джем, единственное, у меня не хватает Такого ресурса, как черника Морковный супешник давай тоже с тобой сварим на него требуется достаточно немало морковки Но у меня ее вполне сейчас достаточно Я уже затарился ей а, по максимуму Итак, что у нас здесь еще имеется? Вот такая вот офигенная кроваточка вот он, вот, он тот самый, вот она, та самая наковальня. И, конечно же, трон моего великолепного викинга, где я люблю отдыхать, читать книжечки и литературу. Давай мы с тобой проспимся. И на следующий день, как я и говорил, будем выдвигаться на босса древнего. А тем временем шел 70-й день нашего выживания. И мы пошли как раз-таки готовиться на битву с боссом древним. Что для этого потребуется? Во-первых, мы сделаем себе большое количество... Огненных стрел На них нам потребуется перья на, ним нам потреб... на них нам потребуется смола И также, конечно же, дерево Где у меня дерево? Дерево у меня в достатке и Вот эту базу, на которой я нахожусь Я точно хочу украсить каким-нибудь замечательным трофеем босса древнего И повешать его где-нибудь вот здесь, прямо на входе Чтобы лицезреть каждый раз его довольную рожу. Так, что мы еще возьмем? Вот эти вот бутылки от яда нам не нужны, а вот то, что нам действительно потребуется, это, скорее всего, вот эта вот вкусная медовушка, которая будет восстанавливать нам выносливость, а также нам потребуется полезная медовуха. Эх, и, блин, медовуха-то у нас заканчивается, надо будет скоро заняться мне ее производством. Так, ну что, викинг, мы с тобой отдохнули? Отдохнули. Пришло время нам с тобой выдвигаться на охоту уже по-крупному. Погнали, прогуляемся. Заодно я тебе продемонстрирую, что я здесь еще это сделал. А заборчик ты уже видел? Вот такой вот замечательный забор вокруг моей базы. А конкретно возле части моей базы уже точно есть. Также здесь я, а, видишь, березовую рощу шикарнейшую высадил. Ну просто балдею, когда я по ней пробегаю. Не хватает еще вот здесь вот несколько березок посадить. Но надо будет сбегать отдельно до за семенами. Ах да, чуть не забыл тебе продемонстрировать. Ведь я же еще за кадром наваял кое-что очень интересное и очень важное. Здесь вот за этими воротами... У меня находится... Догадайся, что? Напиши, пожалуйста, в комментариях, да, даю тебе на это определенное количество времени. Что может быть за этим забором? Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10, Конечно же, в течение этих 10 секунд я посмотрю твои комментарии, которые ты мне а, написал. Ну и, конечно же, отвечу сам на этот вопрос. За этим забором находится интереснейшая постройка. Здесь когда-то у нас был огромный валун меди, с которого я вынес, ну, просто неимоверное количество меди. Наверное, стака 2 или 3 точно. И после этого я решил сюда разместить вот этих вот замечательных кабанчиков, которые у меня приручаются. То есть теперь у меня здесь будет загон для а, кабанов. Давай посмотрим на прогресс приручения. Насколько же приручены у нас кабаны уже? Этот кабан на 94%, а этого уже можно приручать. Да, ждем одного кабана и будем их приручать, то есть сводить вместе, и они мне будут плодить замечательных кабанчиков, с которых мы потом и будем собирать необходимые э, ресурсы. Ну что ж, наших кабанов мы оставляем в покое. Те, кто правильный комментарий указал, респектус и уважуха всем э, за это. Ну а мы идем дальше. Босс древний нас ждет. Погнали. Ах да, чуть не забыл, когда идешь на босса древнего, не забудь с собой захватить вот таких вот три древних семени. Они у тебя обязательно в порядке должны быть, иначе босса тебе не получится никоим образом а, вызвать. Вообще, по поводу боя с боссом древним и по поводу всех вот этих вот нюансов и секретов, как с ним драться, я рассказывал в одном из своих видосов. Там есть конкретный поучительный гайд в плейлистах по данной игре. Переходи специально для тебя, я оставил ссылочку в описании под данным а, видео. Ну и сразу же коротко, вот эти самые семена и огромное их количество можно найти, разрушая вот такие вот скопления вот этих вот Грейт Ворфов Да, вот таким вот образом они выглядят а, Если ты такое найдешь, точно есть шанс Что ты здесь а, дропнешь Необходимую семечку И точно а, она у тебя появится Как минимум одну ты дропнешь а, точно Ну что ж, вот мы и пришли Битва с боссом будет сопровождаться огромным количеством времени а, Скорее всего, которое я перемотаю Подходим вот к этой вот жаровне Ставим на активный слот, например, на троечку наши семена Точнее на пятерочку И нажимаем, активируем а, Приносим в жертву эти семена И у нас где-то тут должен появиться этот босс а, древний Я постараюсь все-таки ее сделать на быстрой перемоточке Погнали! Чай последний, как говорится, в глазик и прям в водичке. Остынь, деревянный, ты что-то совсем, смотри, разошелся у меня, а? Немножко надо иногда передохнуть Ну и побеждаем мы, собственно говоря, этого босса Древнего, при его убийстве у нас Выпадает вот такой вот ключик Болотный он называется, с помощью которого Мы и будем открывать крипты На болотах, где Мы найдем наше железо, а также Наш драгоценный трофей Который желательно принести сразу же На наш с вами стартовый Алтарь, на котором мы появляемся Ну тот самый, куда нас привозит Огромная птичка, да, огромный ворон Вот этот вот алтарь, он называется у нас, по-моему алтарь павших. Туда мы и должны будем отнести этот самый трофей для того, чтобы иметь возможность активировать совершенно новую силу древнего. Она, по-моему, дает нам улучшенную скорость рубки древесины. Ну что ж, с этим боссом покончено. Ну а мы возвращаемся дальше к нашим обычным типичным проблемам. Ну и попутно, пока мы идем домой, я решил собрать немножко ягод. Ту самую чернику, которой мне так не хватает. А вообще, ягоды мне будут нужны. Не только черника, а еще надо будет как-нибудь сбегать на равнинную местность. Точнее, не на равни а на обычную налоговую а Затем, чтобы добыть там Немножечко обычной малины Потому что у меня с этими ресурсами Большие проблемы О, деревяшечки, это когда я успел тут их оставил Давай-ка мы это все дело заберем Да, я тут когда-то рубил деревья Валил лес, смотри-ка, скелетоны сражаются с грейдворфами Кто кого, давай посмотрим на это грандиознейшее событие Итак, скелет вступает в, в схватку с двумя грейдворфами и отгребает благополучно от них, ладненько Так, ну что там, наш кабанчик-то уже дошел до полной кондиции? Нет, давайте мы их сейчас проверим Где у нас все кабаны? Куда подевались? Только что были здесь, ага, вон они там бегают, пытаются, мне кажется, выбраться наружу, но я вроде бы здесь подрассчитал все таким образом, что вырваться наружу не получится 94% смотрите у него и он до сих пор боится так, надо бы наверное его как-то отсюда а, спустить с небес на землю этот кабан так и норовит под кирку залезть для того, чтобы я ему Впендюрил как следует Так, ну что, давай мы тебя сейчас покормим, наверное, какой-нибудь ягодой Интересно, чернику-то они едят или же нет? Давай мы с тобой три штучки отсыпем его Давай, на-ка, держи-ка Тебе три штучки, подгон тебе, басяцкий, Да, чтобы к следующему моему приходу Ты уже достиг своей полной кондиции И мне не пришлось тебя долго уговаривать Чтобы ты принялся уже воспроизводить для меня потомство Я постараюсь повешать, наверное, вот сюда максимально низко Сейчас тогда эту э, стойку для крепления трофея и теперь мы постараемся еще разочек... Опачки, во! Вот так мне больше, друзья, нравится. Вот так вот у нас гораздо интереснее будет выглядеть все это дело. Ну и по поводу найденного ключа, история примерно точно такая же. Делаем здесь на столе где-нибудь мы вот такую специальную подставочку и лишний ключ положим куда-нибудь вот сюда. Ох, да, он еще и светится, каким интересным образом. Да, что определенно привносит магии немножечко в мое вот это вот новое а, жилище. Ну что ж, босса древнего мы сегодня завалили. На следующие видосы у нас определенно цель есть. Конечно же, нужно теперь нам выходить уже потихонечку на болото и фармить там всяческие разные а, ресурсы. А, там у нас среда более-менее агрессивная, поэтому, скорее всего, для того, чтобы эту всю среду как следует расшатать и Изучить мне потребуется более мощная броня Конкретно, наверное, бронзовая Ну и самое главное, наша следующая цель Это поиск следующего босса Массы э, костей Конечно же, для следующего босса мы также замутим Где-нибудь базу на болотах Скорее всего, это будет какой-нибудь интереснейший домик на дереве, как я это делал в первом сезоне. А возможно, мы сделаем какую-нибудь базу на земле. Пока точно, я, ребят, не знаю, как это у нас будет выглядеть. Но, конечно же, все тебе покажу, расскажу уже в следующих моих а, видосах. Ну что ж, а на этом пока это вся информация, которую я тебе хотел рассказать по поводу моего нового выживания в Вальхеме. Что ты думаешь по поводу моего выживания? Пиши, пожалуйста, свои размышления. И как любишь ты выживать? Также мне напиши, мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ведь у братишки Скретча есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Но ты продолжай играть только в самые годные и качественные игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же, следует!